Рокси, моя зайка, спокойной ночи. Я тебя разбужу, когда кушать будет готова. Всем привет, с вами Крошик Дэй. И сегодня у меня есть вот такая вот маленькая овчарка. Рокси ее зовут. Это игрушка, если что, конечно же, не настоящая. И мы сегодня из легкого пластилина ей будем лепить разные игрушки, еду. Вот столько у меня легкого пластилина. И вот сейчас я хочу, вот я уже чуть-чуть налепила лепешек. И сейчас еще, ну это, конечно, блинчики, ну ладно. И сейчас еще буду розовых блинчиков делать. И мы налепим с папочкой э, разную еду, аксессуары для Рокси. Начну с корма. Вот я как раз нашла идеальный цвет для корма. Арина, вот. что это будет? Это будет корм для моей собачки. А какой? С говядиной. О, говядина, я э? собачки любят говядину, все что связано да, с мясом. Да. Еще я хочу налепить с курочкой, с клубникой, с... Э, э, да, я, очень странно, э, корм с клубникой. <с Не, ну у нас будет такой корм. Жаль, что, конечно, у нас один розовый остался, но ничего страшного. Арина, что это за такие маленькие, такие кругленькие штучки? Это, это корм. Собачий корм? Да. Крош, а я из белого пластилина слеплю косточку для собачки. Хорошо. Косточку я слепил. Такая это, наверное, прикольная, красивая. да? Как... Да. Как прям в мультиках. Да. А а вот я уже заканчиваю корм. Бросаем. Все... Смотрите, как много корма уже получилось. Что дальше? Что такое интересного? То есть классно, конечно, вот этот вот... Это лилипак называется, да? Такой это легкий, легкий, легкий пластилин. пластилин, да. То есть он... Такой вот легкий, как бы мы его лепим, потом он засыхает через сколько там полчасика да, или знаю, час. Что? Лили это легкий, а пак это пластилин. Логично, круж. И вот такие вот прикольные аксессуарчики потом, которые не прилипают, К игрушки там мягкой, еще какой-то. Да, но они должны высохнуть за сутки. Это а сутки это... нужно, да? Не, не, э, э, максимум сутки минимум пятнадцать минут. Короче, классный материал, чтобы вот пополнить коллекцию аксессуаров для ваших игрушек. Да. Мы скупили мячик и смотрите, здесь такие вот маленькие блесточки. Видно на камеру? Просто ага. слушай, а чтобы вот этот вот мячик как бы выделить, как будто бы это там футбольный мячик для Рокси, может быть сделаем такие ромбики на этом? А давай знаешь, что сделаем? Что? Давай сделаем такие э, штуки, которым у меня. Ну вот а, это ж это... я имел в виду. Нет, вот такие вот, вот разные прикольчики. Да, цветы. да, давай. Из оранжевого цвета. А давайте желтого. Давай. Не хочется из желтого. Нет, фигарок все готов. Первый. Второй. Второй. Покажи. В, в фильме такой. Какой фирме по форме. Э, вот такой же летающей тарелки. Или цутурник. О, Рокси, ты уже проснулась? Да, я проснулась. Я хочу кушать. О, хорошо, как раз и тебе сейчас приготовлю. Смотри, сколько у нас всего. Вау! Хочу не... с нетерпением попробовать. Ну тогда подожди 5 минут и все будет готово. А ты пока, Мисс, пойди, поиграй. Хорошо. Ну, а пока Мисс Рокси играет, то я вам покажу все, то, что мы налепили. Смотрите, здесь, конечно, Ютуб не бани. Какашки? Да, какашки. Куда же без какашек? Естественно, мы все кушаем и какаем. И вы знали то, что Рокси знаете, как умеет? Видите? Вот так. Привет. О, урок тебе наложила, так, да? Че еще здесь, слепили, Лена, показывай. Гусечка. Еще можно вот так вот использовать, но это не для этого, это что-то. Чтобы, чтобы вот зубки точить. Лыла, да. У нас в немецкой овчарке лунные, вот такая игрушка была, да, Крош? Что она только с ней делала, да? Угу. Потом подросла и разрызла полностью. Крош, дальше что? Вот такие вот три игрушки. Намордник, покажи, такой сиреневый намордник. Сиреневый ну. есть. И и вот такой а вот это тоже намордник да да а я думала это вот так ну корона корона намордник ну и вот так вот можно Не, ну, это давай корона. корона пусть будет корона да вот и вот намордник номер раз Угу. Наморник номер два, Но это не совсем наморник, это шипы а Ну так, чтобы не подходили дворняжки, ну, да? Да, да. А потом Что нас... там перекусить? Вот Рокси голодная да. Вот я вижу косточку, потом, дадим ей э, косточку Давайте я сейчас, мы ей как раз завтрак приготовим Давай Вот у нас есть три тарелочки Я ей дам сразу три, потому что она любит много поесть Так, молочко или водичка? Я думаю, молочко от с утра, да? Uh -huh. Так, молочко. Даже вот фиолетовую положу молочко. Вот так. Потом лепешку зеленую. Потом лепешку розовую. Нет, не вот эту розовую, а вот эту розовую, Она у меня красивее получилась. Так. И вот такую вот. И вот блинчик. Ммм, mm, какой вкусный. А что ему захотелось? А потом... Косточкой добавим, нет? <сосы> нет. Да, а -а -а, это ее игрушка. Игрушка? А давайте, папа, побли поближе сделай. Поближе. Чтоб не было видно моей руки. Ням-ням-ням. <сосы> типа она уронила. <сосы> А Рокти у нас это овчарочка чепрачного да. цвета. Да, короче, цветовый. мне не понравилось то, что мне, я делала, смотрите, короче, у меня здесь есть мясо, набор mm -hmm. мяса. Давай мясо, Рокти с утра любит мяску Просто у нас еще есть котлетки, которые мне очень нравятся, и целый стейк. Uh -huh. Смотрите, здесь вот стейк, даже не спрашивайте, почему <голос> я делаю это все щипцами, потому что я сама не знаю. Потому что мне так удобно. Но у каждого повара свои фишки. Да, и как раз смотри, как удобно ими uh -huh. эту брать. Ладно, берем ей вот такой вот блинчик. Один. Вот сюда тоже можно блинчик сделать. Блинчика пусть будет два. И соус. Соус. с, Ну, то есть не соус, а варенье с черникой. Вот такое вот варенье, uh -huh. и варенье. Потом вот так вот. И вот варенье. Так, вот это у нас уже готово. И последний. Последний. Я всегда ей знаешь, что ложу, пап? Что крош? Ее любимую палочку с говядиной. Uh -huh. Потом пюрешку. Куда же без пюрешки-то? Это палочка это завядина, да, это или морковка? Палочка, это палочка с курочкой. Ой, крош, а вот ошейник, смотри, какой классный слепий. Вот Давайте его чуть-чуть попозже сдел... покажем, потому что мы сейчас ей еду готовим. А вот смотри, щенячу патруля Ой, я вот сделал, о, даже прикольно. шляпу. Но одень да? пока. Ну хорошо, пока. Ну, покажи, нет. как он смотрится. Вот так. Так же она девайс. Мячи и патруль Ой. спешит на помощь. Ой. Ничего страшного, но все равно ну, что-то похоже, красиво. да? и красиво, и вот так вот Оторвать, вот красиво, да? Ну, что, показывай да. Маршал, да, показывай, что там дальше э, котел... Все, я нашла э, Вот э, я ей положила котлеточку Рогалик И сейчас положу Так, что же ей положить? Корм Для ушка, надень на ушко это еще знаешь, С как? косточкой такой. Знаешь, как еще можно? Не так. только на ушках. Вот так вот выглядит на ушке. Смотри. И на лапке, да? И на лапке. Браслет такой, с косточкой. Да. Это не бантик, а косточка. Смотрите. И смотрите, какая молота. <свят> ну реально классно. А давайте еще попробуем вот так вот сделать. Ага. И сделаем ее прям красотой, красотой. Давай, ошейничка. Так, и вот. Так. Не, ну все, ну королевушка. Да, действительно, красивая. Очень красивая. Надо и королевский завтрак. Слушай, ну уже она голодная, давай ее покормим. Это ж она, да, или он? Это она. Она. Ну, конечно, почему ну, ну, у нее розовое ну, шею? Ну корону. да, действительно, давай, короче, так покушаем. Так, берем розовую лепешку. Потом такую таблеточку. У нас есть такая таблетка, которая заменяет еду на полдня. Угу. Мы ее не будем давать, потому Рокси что... Рокси уже кушать хочет Все, все, все Рокси, подожди чуть-чуть Я тебе еду выбираю угу. А пока делаю. с Рокси поиграемся, да? Давай Опа А давайте, давайте розовым мячик. Давай Бросай Рокси, взять Ой, корона спала. Да, ничего страшного. Э, вот, э, смотрите. У нас есть... Вот. Угу. Вот, я даю ей еду. И, кстати, если... Ой. У меня под шкаф укатилась еда. Ничего страшного, Рокси догонит, потом доест, да. если будет голодная. Ну что, давай уже кушать, э, она э, уже голодная, э, Крош. Хорошо, то я еду делаю. Этим пинцедиком давай я тебе да побыстрее я, да помогу. Я, я, я Собака знаю, все, все. А что, это пирог какой-то, да? Пирог. пирог, я думаю, тоже будет на десерт. Ну ладно, не она хочет, не так любит. не хочет. Так вот, может погрызть. Зубки, наверное, режутся, еще ж маленькая. Все, все, все, все. Рокси готова покушать. Сейчас я буду кусать. Ой, корона упала. Ладно, ничего страшного. как вкусно. Я не понимаю, моя хозяйка что? Повар. Как она вкусно готовит. Ариночка, спасибо большое за еду. Я, видишь, я все съела. Мне так понравилось. Я сделала вот такие вот тапочки. Они идеально подходят для Рокси. А, потом а, здесь вот такая вот косточка. Смотрите, она уже здесь погрызанная. Такая... Поэтому я скоро буду покупать новую. Ну а с вами был Крошик Дейс. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. И не пропускайте новые видео. Пока-пока. Ну, Рокси, я тебя не просила какать. Ты что, действительно накакала? Ох, Рокси. Тем более, поддаёшь. у вас есть ваше, Крош. Что? Ну что, давай снимаем? А, вас... <сих> Да. <сих> давай. Так что Рокси делать будет? Рокси. Она уже голодная, будет. Как может Ка -ка. игрушка быть голодной, да? Папа, ну для кого голодная, для кого нет? Ладно, окей. Экшен. Рина, мы все слепили. Да, постели мне осталось. Пойдем за новым? Да, и придется еще и ковер менять. Ну я пошла.